приветствую вас уважаемые партнеры поздравляю с окончанием четырехдневного обучения в нашей системе форсаж инфо и я уверена что за это время вы убедились что находитесь в лучшей компании и у вас в руках самая современная система для работы в завершении обучения вы приняли решение о покупке регистрационного пакета и сейчас в этом видео я покажу как это можно сделать в данный момент вы находитесь в системе «Форсаж». И над этим видео есть кнопка «Приобрести пакет». Нажимаете на нее и попадаете на сайт вашего интернет-магазина. Либо вы это можете сделать так, как сделала я. Для этого в адресную строку браузера введите адрес вашего интернет-магазина. Ваш логин ком. Далее нажимаете на вход в личный кабинет, вводите свой логин и вводите свой пароль. Нажимаете на кнопку «Войти» и вот вы заходите в свой бэк-офис. В верхней строке. Находите «Магазин». Нажимаете. И теперь вам необходимо выбрать страну доставки. В данном случае это будет Беларусь. Нажимаете на кнопку «Продолжить». И вы попадаете в магазин. Обратите внимание, слева указаны все категории. И справа уже сразу стоит категория «Товары». Но в данном случае нас интересует категория «Пакеты». Нажимаем на «Пакеты» и справа открываются все пакеты, которые есть в магазине вашей страны. Хочу обратить ваше внимание, что стоимость пакетов стоит без НДС и без доставки. В данном случае стоимость пакета указана в российских рублях, так как продукция в Беларусь доставляется со склада России. Как оплатить пакет? Я буду показывать вам на примере пакета Джамба годовой». Почему именно пакета Джамба годовой»? Я сама начинала бизнес с этого пакета – Хорошо зная его преимущества, они очевидны. Здесь большое количество продукции, но самое главное, что дает нам этот годовой пакет – это годовую активность. Я уверена, что за время обучения вы поняли, что такое активность и как она важна. Но как же рассчитать стоимость пакета? Стоимость пакета рассчитать достаточно просто – Цена, указанная в бэк-офисе, плюс доставка, умножена на ID страны. В данном случае мы рассматриваем это на примере пакета Джамба Годовой, поэтому я рассчитывала как пакет Джамба Годовой. А указанная в бэк-офисе цена пакета Джамба Годовой 109 197 рублей. Плюс 720 рублей это доставка в Беларусь. И все это умножить на НДС, на 1 и 18. И мы получаем стоимость джамба годового 129 702 российских рубля. Таким образом, вы можете рассчитать абсолютно любой пакет и абсолютно любой продукт. И теперь я вам покажу, как это делать. Вы выбрали пакет джамба годовой. Вот в этом квадратике где написано рядом количество, вы ставите единичку. То есть один пакет. Опускаетесь ниже, и вот на что я хочу обратить ваше внимание. Обязательно в заказ вы должны внести платежную карту. А с приобретением первого комплекта продукции обязательно всегда надо в заказ вносить платежную карту. Иначе заказ не будет оформлен. Внесли платежную карту и теперь нажимаем на кнопку Добавить в корзину. Перед нами появляется наша корзина. Мы проверяем, что в нашей корзине есть. Пакет Джамба годовой. Тут же показано, сколько CV, сколько очков дает этот пакет. Дальше указана платежная карта, весь заказ, стоимость заказа. И «Вес заказа». Еще раз обращаю на ваше внимание, что здесь не окончательная стоимость заказа. Это без учета доставки и без НДС. Нажимаем на кнопочку «Оформить заказ» и попадаем на страничку «Информация для доставки». Здесь уже сразу выходит ваше имя на латинице. И в адресной строке мы пишем ваш адрес. Если вы живете на русскоязычном пространстве, вы можете писать на русском языке свой адрес. Я заполняю. Далее. Город. Область. Регион. В данном случае Минская область. Обязательно заполняйте ваш почтовый индекс. У вас уже появляется страна, Беларусь. Очень внимательно, без ошибок, запишите ваш телефон, потому что когда вам будет осуществляться доставка, вам обязательно будут звонить. И ваша электронная почта. Обратите внимание, то, что написано красными буквами. Внимательно проверяйте информацию, которую вы внесли для доставки. И если появится необходимость в повторной доставке, то с вас будет взыскано дополнительно 25 долларов. Поэтому очень внимательно заполняйте информацию о доставке. И нажимаем на кнопочку Отправить. Информацию для доставки проверяем и обратите вот внимание, появилась еще одна графа Способы доставки. В данном случае у нас один способ доставки. В некоторых странах есть два способа доставки – самовылбос и доставка на дом. В данном случае у нас только один способ доставки. Нажимаем и отправляем. И вот мы получаем наш заказ. Промежуточный итог – это стоимость пакета без НДС и доставки. Доставка, скидки у нас нету, и налоги 18 – 18% НДС. Это 19 785 рублей. И мы получаем итог – 129 702 российских рубля. И теперь нам надо... Выбрать, как мы будем оплачивать. В данном случае мы выбираем кредитную карту. Это может быть кредитная карта э, MasterCard или карта Visa. И отправляем. Проверяем информацию о выставлении счета и нажимаем «Продолжить». У нас выходит итоговый заказ. Опять нажимаем продолжить. Идет проверка безопасности. Опять нажимаем продолжить. И мы попадаем на страницу оплаты банковской карты. Вводим номер вашей карты. Далее срок действия карты месяц и год. Дальше э, ваше имя, фамилия владельца карты. И вводим код безопасности на обратной стороне вашей карты последние три цифры. После этого мы нажимаем на кнопку Оплатить. Счет обрабатывается, и вам приходит номер вашего заказа. Благодарим за покупку и номер вашего заказа. Собственно говоря, все. Вы оплатили свой пакет, и я вас поздравляю с приобретением.